Меня, он инструкцию не считал, по которой ему дали работать. Слушай, капитан, он, он не идет. Он в строю не идет. Убери руки от знамени, тебе еще раз говорю. Пройди, пройди, мы же ничего не нарушили, флаги не закрывайте, портреты все? не закрываются. Прырly, спешите, не знает, по ты Убери руки капитан. от знамени, тебе еще раз сказано. Слушай, у тебя что любит, тебя... Я тебе говорю, народ лучше не провоцировать, серьезно. Не в этом раз это... Они не Они не аргументируют, они говорят запрещено и все. Кем а запрещено? Реально? Где это написано а запрещено? Рын, что я я я не я не даже... не запрещено? Запрещена политическая агитация, запрещено влияние. политический символ. Это какой политический я символ? За... Страны нету, за тебя это били. Знание повесили на регштаге. Да что такое? А специально набирают, чтобы вот так вот Крепили всех подряд. А, не, ну блин, на каждом я органе ты есть сербовод. Не ну, да нет, уже нет, Давай нет, Да нет, человек спокойно. Да, вы что, ребята Вы что, как бандеровцы какие-то? Да, да, да, да, так, так так есть. Трезвый человек. Или вы специально это белоленточников слушаете? Человек патриотическую агитацию проводит. Вы мне скажите, кто вам запретил? На инструкторе фамилия, имя, отчество офицера, который запретил вам это. Звание что за милиция и общественная безопасность такая, а? Вон, Полиция кто нынче запретил? бережет кто запретил? Они, да вообще как бы, нет, в проблема, да. Да позор! Позорите. И народ провоцируете еще. И так ситуация в стране напряженная, а вы еще и что Конечно! И не быть таким, как говорится, «моя хата с края». С края. Если что-то произошло, будьте вместе. Мы с вами. Я рад за это. Хоть еще кто-то солидарен за то, что наши отцы воевали. Остановляйте, я, я стою. Почему-то в этом дикторирую. Тихо, тихо, тихо. Руки не трогайте. Документ. Документ. Документ. Он провоцирует. провоцирует У него Потому что это да, Так свернули же. Вот, свернут флаг, да? Ты говоришь, не толкай меня, пожалуйста. Да, да, снимаю. Давайте Извиняюсь. Да, снимай, снимай. <свистки> Я обращаюсь к губернатору, позор тебе, позор, что я, я вон, мне флаг свернут, я ничего не нарушаю. Флаг победы. запрещен. Вы народ. Проходите запись. У меня свернут флаг. -то. Вы толкиваете. Если нет, тогда почему выталкиваете? толкиваете? Объясните. Кто говорит, нет, не толкиваете. Вы толкиваете. Как вы сами себе поигрываете. Законное было бы оно. Вы бы не так нас выгнали. Полиция, защита которой народ. И правильно тут тоже сказал. Милиция, милые лица. Полиция, поганые лица.